Возражение следующее. Это никому не надо. Но это как раз вот из категории ⁇ «у меня нет знакомых ⁇ и это никому не надо. Смотри, я пользуюсь этим продуктом уже больше десяти лет. Это о чем-то говорит? В компании зарегистрировано несколько сотен тысяч человек, которые регулярно пользуются этим продуктом. Но говорить о том, что это никому не надо, ну, наверное, это просто от того, что ты не разобрался. То есть товарообороты в этой области делают и другие компании. И магазины, и аптеки, и через интернет подобные товары продаются уже. Поэтому это людям нужно, и люди это уже покупают. А, это никому не надо в твоем представлении, потому что ты в этом так разобрался, и пока сам этим не пользуешься, но пока ты просто в этом не разобрался. Точно так же, как и 200 лет назад зубная паста, которую мы сейчас все чистим зубы. Была никому не нужна, она не стояла в магазинах. Это товар, который введен на рынок, и огромное количество людей товаром, которым занимается наша компания, пока еще не пользуется, потому что для них это новинка. Поэтому давай мы с тобой вместе разберемся. Вложения. Ну, о каких вложениях идет речь? В большинство цивилизованных компаний не нужны вложения, как вложение денег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 Смотрите, а в какой области, где большие товарообороты, нет конкуренции сейчас? Вот в какой области сейчас нет конкурентов? В любой области, где есть большие товарообороты, есть огромная конкуренция. Как только появился iPad, тут же появилось огромное количество компаний, которые планшеты продают. Точно так же там массово стали продавать вот эти кнопочные сенсорные телефоны. Да? То есть в любой области, где есть... Огромные обороты, есть конкуренция. И по большому счету, твоих знакомых, которых ты по-своему привлекаешь, не сможет привлечь никто. Поэтому в этой области это не совсем конкуренция. Это скорее коллеги из других компаний, которые работают по-другому с другим продуктом. И поэтому э, в их присутствии на рынке нет ничего вообще плохого для тебя. Это только плюс, потому что если э, мы работаем с продуктом, например, для здоровья, и раскручиваем сейчас а, эту тему, то компании, которые работают с аналогичным продуктом, приобщают рынку пользования натуральными продуктами для здоровья. Другим они откажут, а вот с тобой согласятся работать и у тебя пользоваться продуктом. Поэтому конкуренты тебе делают только плюс, это всегда только хорошо. Поэтому э, мы не ставим продукт наряду с другими магазинами, мы, мы не ставим продукт на полке рядом с другими продуктами, Мы Уникальный консультант, у которого есть только один бренд, и только у тебя есть этот список а, контактов, которым ты этот бренд предлагаешь. Поэтому назвать конкурентов конкурентами не совсем можно. То есть это не одно и то же. Поэтому а, разберись, как работает сетевой маркетинг, и скорее это не конкуренты, это коллеги, с которыми мы будем еще дружить. Ребята, как вам такая модель работать с возражениями? Она, во-первых, немножко отличается в ключе «разберись, пойми, э -э -э повникай», во-вторых,